Не будьте категоричны Чаще говорите «может быть» и «возможно» Предоставьте другим свободу решать за себя Следите за каждым словом, которое произносите Так устроен наш язык, так устроена наша манера говорить Что вольно или невольно Наши утверждения оказываются абсолютными и категоричными. Не допускайте этого. Чаще говорите ⁇ можно быть ⁇ Не будьте категоричны. Чаще говорите ⁇ возможно ⁇ Предоставьте другим свободу решать за себя. Попробуйте это делать и продолжайте эту практику месяц. Вам понадобится большая бдительность потому что склонность говорить абсолютно и категорично вошла в привычку и глубоко укоренилась. Но если человек наблюдателен, эту привычку можно оставить. Тогда вы увидите, что прекратятся споры и не нужно будет защищаться.